В эти дни уже было много сказано, хочу заострить внимание на отдельных моментах. Как уже упоминалось, договоры могут носить возмездный и безвозмездный характер. Примеры безвозмездных договоров – это, прежде всего, договоры о партнерстве в рамках программы лояльности вместе», договоры о практической подготовке обучающихся, которые университет заключает с организациями по профилю соответствующей образовательной программы, Главное при заключении договоров, носящих безвозмездный характер – это то, что безвозмездные договоры не должны содержать условия о встречных возмещениях, никаких финансовых и обменных расчетов. Иначе этот договор могут переквалифицировать уже в договор, предусматривающий финансовые расчеты. Безвозмездные договоры мы запускаем в СЭД. Но в 1С они никому не нужны, потому что никакие платежи по ним ни с одной стороны не планируются. Вчера был вопрос, меня тоже на него попросили ответить. Какие договоры нужно запускать через один из задачник а какие только через СЭД? Через один из задачник мы запускаем только расходные договоры. Расходные договоры – это наше такое внутреннее название. Вообще, конечно, это договоры, когда мы приобретаем для университета какие-то товароматериальные ценности, работы, услуги, оплачиваем услуги преподавателей на каких-то наших лекции, лекциях, курсах. Ну, то есть это те договоры, по которым университет платит, несет расходы. Все остальные договоры, доходные договоры, а также доп. соглашения по старым договорам и доп. соглашения по резервированию средств тоже запускаем через СЭТ. То есть в 1С только расходные договоры, все остальные договоры мы запускаем через СЕТ. Рассмотрим... Расходные договоры – это прежде всего речь пойдет о договорах между университетом и юридическими лицами, между университетом и физическими лицами, а также между университетом и индивидуальными предпринимателями. О регламентах, которыми, регули... которыми регулируется этот процесс, тоже уже было неоднократно сказано. Так. Слайд 2. Вот, слайд у меня значит, первый регламент, основной наш, это 560 утвержденный приказом 566-1 от 9 августа 2019 года. В нем подробно указаны требования к условиям договоров со стороны финансовой службы. Помимо этого регламента, тоже уже отмечалось у нас в университете, утверждены типовые формы договоров, которые позволили значительно ускорить сроки согласования договоров ГПХ и снизить количество ошибок при заключении договоров и, естественно, снизить правовые и налоговые риски. Однако контрагенты не всегда готовы заключать договора по нашим типовым формам. Как правило, у монополистов есть свои типовые формы. Кроме того, для обеспечения бесперебойной деятельности университета часто необходимо заключать договора смешкомбинированные, договора смешанного типа, когда в одном договоре у нас предусматриваются элементы различных договоров, например, о поставке оборудования и о выполнении каких-то работ услуг. К сожалению, у нас в университете пока не разработана типовая форма для договоров смешанного типа, поэтому большая просьба при заключении таких договоров быть внимательным при формулировке предмета договора. Предмет договора нужно формулировать четко, сколько за товар, сколько за доставку, сколько за монтаж, установку, обучение. Также нужно обратить внимание на то, чтобы оправдательные документы по договорам смешанного типа четко соответствовали предмету договора, ну и цене договора, естественно, чтобы не было элементарных арифметических каких-то ошибок. Например, если мы заключаем договор о поставке товара, оказании услуг по доставке, монтажу, обучению сотрудников, то нельзя установить общую как бы, цену на все. И обязательно нужно расписать, сколько за товар, сколько за доставку, сколько за монтаж, сколько за обучение. Это позволит исключить риски претензий со стороны контролирующих органов, и в то же время это нужно инициатору договора, чтобы правильно определить статью оборота, за счет которой будут оплачены данные товары, работы, услуги. Статья оборота у нас определяется приказом в соответствии с приказом 671-19 октября 2020 года. О нем речь пойдет позже. Поэтому за, обращаю внимание, что за статью оборота ее определяет руководитель ЦФО, и за правильный выбор статьи оборота тоже у нас отвечает руководитель ЦФО. Поэтому прежде чем запустить договор в 1С задачнику, нужно заранее согласовать с руководителем статью БДДС. Как я уже сказала, подтверждающие документы тоже должны быть надлежащие оформлены в соответствии с предметом договора, в зависимости от той конкретной ситуации, которую вы отрабатываете. Например, если университет приобретает только товар, заключает типовой договор поставки товара, то достаточно в качестве подтверждающего документа предъявить товарную накладную и счет-фактуру, если контрагент является плательщиком НДС. Можно предъявить УПД, универсальный передаточный документ со статусом 1, который одновременно является... Ищет фактуром и, и документом первичным, который подтверждает э, передачу товара и к, является и накладной, и актом, то есть он под, подтверждает передачу товара и каких-то работ услуг. Если по смешанному договору контрагент не только поставляет оборудование, но и оказывает какие-то услуги по его монтажу, допустим, или доставке, то в качестве подтверждающих документов нужно представить УПД со статусом 1. УПД со статусом 1 он сразу. Заменит и накладную, и акт на выполненные работы, и э, счет фактуру. Если контрагент не является плательщиком НДС, то он дает нам накладную на приобретаемый товар и акт на стоимость работ по монтажу пусконаладки. Как правило, все расходы по монтажу, пусконаладке оборудования, по его доставке, все относятся на удорожание приобретаемых основных средств и товароматериальных ценностей. Но бывают договоры, когда, например, в одном договоре мы приобретаем основное средство. Вот был случай, когда приобретали кондиционер и одновременно заказывали услуги. По крану вышки на установку этого кондиционера 18 часов. Ну понятно, что для установки одного кондиционера 18 часов услуг вышки не нужно. И когда уточнили у инициатора, оказалось, что да, устанавливать кондиционер будут, но остальные часы на которые привлечена вышка, они предназначены для обслуживания уже имеющихся в университете кондиционеров. То есть часть договора пойдет по одной статье да, приобретения основных средств», и часть расходов пойдет на удорожание, а часть расходов, которые пошли на обслуживание уже действующих кондиционеров, они прошли по другой статье «Расходов». Поэтому еще раз обращаю внимание, что нужно внимательно относиться к формулировке договора, предмета договора, и э, все оправдательные документы, они должны четко соответствовать предмету договора, спецификации, которая является неотъемлемой частью договора, и увязываться между собой. Еще один момент, что если вы заключаете один договор на, сразу на несколько объектов, то есть, допустим, либо устанавливаете какие-то охранно-пожарную сигнализацию или какие-то основные средства, лестницы там, на разных объектах, принадлежащих университету, но заключаете один договор на все объекты, то в подтверждающих документах, как и в спецификации, нужно расшифровать, какие средства, какие основные средства, какие расходные материалы потрачены на каждый объект, чтобы в бухгалтерском учете можно было точно отразить... Характер расходов и обриходовать основные средства на тех, скажем так, комендантов, кому они установлены. Далее, важный момент. Когда в УПД накладной у нас всегда расписывается ответственное лицо, получившее товар-груз, бухгалтер считает, что это мул, как теперь называется, не материально ответственное лицо, а ответственное лицо если вы хотите указать другого назначить другого человека материально ответственным лицом или у вас в накладной расписался руководитель то нужно сразу имейте в виду указать нам реально фактически ответственного, реального молка, который, который примет на себя эти основные средства или товароматериальные ценности. Потому что на руководителей, на топ-менеджеров мы больше ничего приходовать не будем, потому что эти люди не должны следить за… Это не, вопрос не их уровня, где находятся какие основные средства, кто ими пользуется, не пользуется, и отвечать за их сохранность. Все-таки есть конкретные исполнителей, у которых это входит в их должностные обязанности. Поэтому, если у вас расписался топ-менеджер в накладной или в УПД, то укажите, пожалуйста, ответственное лицо, на кого бухгалтер может оприходовать данные товароматериальные ценности. К порядку оформления подтверждающих документов я еще вернусь. Ну, резюме из выше, вышесказанного понятно, что крылатая фраза Антона Павловича Чехова «Краткость сестра таланта», если речь идет о предмете договора, она неуместна. То есть мы все расписываем подробно и в соответствии с предметом договора оформляем подтверждающие документы. Далее, цена договора тоже очень важный момент. Она указывается с указанием типа валюты и всегда с выделенной ставкой и суммой НДС. Суммы в тексте договора должны соответствовать суммам спецификации и в оправдательных документах. Если в договоре... Это связано с чем? Потому что если в договоре НТС не указан, то впоследствии контрагент, например, если он утратит право применять упрощенную систему налогообложения, перейдет на общий режим, он имеет право накрутить НТС сверх цены договора. И таким образом приобретаемые вами товары автоматически подорожают на 20%. Такая судебная практика есть. Поэтому обязательно нужно указывать условия о наличии либо отсутствии НДС в договоре. Если в договоре НДС нет, то нужно ссылаться на, на льготу, почему этого НДС нет. Либо если контрагент применяет упрощенную систему налогообложения, то нужно писать, что НДС не облагается в связи с применением контрагентом упрощенной системы налогообложения. В случае утраты контрагентам право на применение УСН, цена договора считается включающей в себя НДС. В этом случае вы будете защищены от возможных сюрпризов. Так, далее. Предоплата. Как уже отмечалось, предоплата 100% допускается в исключительных случаях. По определенным видам услуг обычно предоплата составляет 30-50%, а чаще всего мы оплачиваем по факту оказания услуг каких-то или поставки товара. То есть предоплата у нас достаточно редко встречается. Далее, какие моменты хочется обратить внимание. Когда вы запускаете договор в 1С, не заводите дубли контрагентов. На сегодня многие контрагенты у нас заведены в программе по 2, а то и по 3, по пять раз. Это величит в будущем ошибки при проведении расчетов с контрагентами и затрудняет контроль за исполнением обязательств. Как бы это неправильно. Начинайте с ИНН и потом смотрите, чтобы если такой контрагент с этим ИНН уже создан, да, может быть какое-то обособленное подразделение с другим КПП, но если совпадает ИНН и КПП, то это, этот контрагент уже заведем в системе. Далее, часто встречающаяся, встречающаяся ошибка. Если в один из задачники вы запускаете доп. соглашение на расторжение договора, то нужно указывать сумму неосвоенных средств. На практике инициаторы часто наоборот указывают сумму уже оказанных услуг, выполненных работ. Нужно указывать сумму неосвоенных средств, чтобы данное соглашение о расторжении договора правильно отразилось в учетных системах. Тоже вчера был еще один вопрос. Какой срок указывать в один из задачники при запуске договора? Срок договора или срок оказания услуг? Вообще, конечно, практически у каждого договора есть и срок действия договора, и срок оказания услуг. Но поскольку у нас в программе только один срок, то на практике уже сложилась такая практика, что по договорам с физическими лицами инициаторы указывают срок оказания услуг, чтобы в дальнейшем у них правильно сформировались акты оказанных услуг в программе. А по договорам с юрлицами указывают срок договора, потому что априори, конечно же, у нас срок договора более длительный, чем срок оказания услуг, он предусматривает время на оплату, то есть вначале оказаны услуги, выполнены работы, поставлен товар, потом проходит оплата, и этот срок может запол... занимать до 30 дней, наверное, даже. Вот. Мы с этим вопросом обратились к Серебрякову, они проанализируют целесообразность доработки, и может быть у нас в, задачни... в задачнике будет два срока, срок договора и срок оказания услуг. Но пока этот вопрос еще не решен. Еще одна проблема, которая у нас возникает, у нас начали достаточно часто покупать товароматериальные ценности через подотчетных лиц. Этого делать нежелательно, особенно аукционные товары, нужно заключать договоры. То есть через подотчет мы можем покупать товары материальной ценности только в исключительных случаях, опять же, чтобы обеспечить бесперебойную деятельность университета. Ну, по договорам с юрицами у меня все, наверное. Что касается договоров с ГПХ, с физическими лицами. Здесь, также, как и с юрлицами, мы обращаем внимание на предмет договора. Если это договор оказания услуг, то, конечно же, четко устанавливаем объем содержания услуг, сроки выполнения, условия оплаты. Если договор подряда, то прописываем объем работ, содержание работ, сроки места их выполнения цену договора, порядок оплаты и так далее. То есть предмет договора везде должен предписан достаточно четко. Это нужно и для того, чтобы не было претензий со стороны контролирующих органов. И это нужно и вам, чтобы контрагент полностью и правильно выполнил свои обязательства. Потому что, как правило, контрагенты выполняют именно то, делают, что написано в договоре. Если вы что-то не пропишете они этого могут не сделать. При заключении договора с физическим лицом также нужно учитывать сумму налога на доходы физических лиц и страховые взносы на обязательное медицинское и пенсионное страхование. Это 20 плюс к вашей цене договора плюс 27,1 процента. Взносы на травматизм платятся, если это прямо предусмотрено договором. Как правило, только 27 процентов у нас проходит за счет средств университета. Что касается налога на доходы физических лиц, плательщиком налога является само физлицо и теоретически даже если в договоре не указана сумма НДФЛ, университет обязан ее удержать и перечислить в бюджет. Но чтобы избежать каких-то недопонимания со стороны контрагентов физлиц, у нас в регламентах университета прописано требование, что обязательно у нас в условиях договора, в цене договора должна быть указана сумма НДФЛ там 13 или 30 процентов зависимости резидент или не резидент так, что еще? Если вы заключаете договор с физлицом «Договор аренды», очень часто у нас для приглашенных специалистов арендуются квартиры, то на вкладке «Исполнитель» в задаче 1 из задачники нужно поставить галку в поле договора аренды». Это делается для того, чтобы по этому договору не начислялись страховые взносы. Так как физлицо нам сдает в аренду квартиру, он никакие работы, услуги не выполняет. И страховые взносы по этому договору начисляться не должны. Если у нас мы заключаем договор с резидентом, с нерезидентом, то мы должны поставить галку в поле «Нерезидент». Это на вкладке «Исполнитель». Если мы, наш нерезидент выполняет работы дистанционно, вчера тоже примеры этих работ приводили, не на территории Российской Федерации, то нужно поставить галку «Не на территории Российской Федерации». Налоговым резидентом является лицо, которое на дату получения дохода находится на территории Российской Федерации 183 дня, календарных дня в течение 12 месяцев следующих подряд. Понятно, что все эти галочки вы сразу не запомните, но они влияют на порядок исчисления налогов. Поэтому если вам придется заключить тот или иной договор с визлицом, то внимательно читайте инструкцию на портале вместе и заполняйте все галочки как положено чтобы потом у вас, ну и у вас тоже, и у вашего контрагента, с которым вы заключаете договор, не было каких-то недоразумений и проблем с начислением налогов. налогов. Говоря о типичных ошибках при работе с договорами ГПХ с физическими лицами, нужно также сказать об актах, об оказании услуг физическими лицами. Тоже ошибок в актах очень много, и они обусловлены именно тем, что инициатор изначально, когда забудет договор, Неверно указывает либо период оказания услуг, либо единицы измерения, либо объемы выполненных работ. Ну, то есть, чтобы правильно сформировать в 1С акт, нужно правильно закладывать в договоре все стоимостные оценки. Тоже обратите на это внимание. И еще хочу сказать, то есть у нас появился новый вид договоров с физическими лицами. Это договора с контрагентами, применяющими специальный налоговый режим, налог на профессиональный доход. Иначе говоря, договора с самозанятыми. Нужно обратить внимание, что если вы заключаете договор с самозанятым, то нужно обратить внимание, чтобы контрагент самозанятый не являлся сотрудником университета на момент заключения договора и не был им менее двух лет назад. Это требование возникло в связи с тем, что отдельные организации госсектора, когда ввели вот этот низконалоговый режим, в целях ухода от налогов стали выводить из штата своих сотрудников и заключать с ними договоры как с самозанятыми. Ну, налоговый орган быстро положил этому конец. И сейчас мы не имеем права заключать договор с самозанятым, если он был нашим сотрудником в течение двух лет назад. Так, помимо отмеченного условия, если вы будете заключать договор с самозанятым, так, сейчас минутку я найду. Клайд. Вот, значит, помимо этого условия, если вы будете заключать договор с самозанятым, нужно соблюсти еще ряд условий, предусмотреть их в договоре и включить определенные и собрать определенный пакет документов. Перечень этих условий и документов я указала на слайде 4. Это нужно предоставить справку о постановке на учет физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход, включить в договора условия в случае, если контрагент утратит право применения спецрежима. Если контрагент утратит применение, право применения налога, спецрежима данного, то а, университет будет признан налоговым агентом и должен будет удержать НДФЛ и заплатить бюджет в страховые взносы. Поэтому лучше все эти условия предусмотреть в договоре. Договор с самозанятым, тоже обратите, пожалуйста, внимание, что договор с самозанятым в один из задачник нужно запускать как договор с индивидуальным предпринимателем, а не как договор с физлицом, потому что налогообложение у самозанятого отличается от налогообложения обычного физлица, и чтобы не было вопросов проблем с расчетом налогов, то договор с самозанятым в 1С-задачники мы запускаем как договор с индивидуальным предпринимателем. Типовая форма пока не разработана, правоприменительная практика еще формируется, но даже если вы не планируете заключить договор с самозанятым, то обратите внимание на этот слайд, потому что такой вопрос у нас будет в итоговом тесте что контрагент у нас, мы можем заключить самозанятым договор, только если он не был сотрудником университета и на текущий момент им не является. Далее, наверное, ну я тоже должна заострить это внимание, хотя об этом сказали все лекторы до меня, именно что в соответствии с регламентами университета, в том числе и с регламентом 566.1, который мы сейчас рассматриваем, вся ответственность за заключение договоров о а будущем также в регламенте далее мы будем рассматривать договор регламент вернее, о приеме и оформлении первичных документов и вся ответственность за работу с контрагентом, за заключение договора, за оформление первичных документов, за своевременное предоставление их бухгалтерию, за своевременное информирование наших юристов о том, что с контрагентом нужно проводить претензионную работу. Вся ответственность возлагается на руководителя ЦФО, а он, в свою очередь, делегирует ее инициатору. Так, вот у нас на слайде 5 есть ссылка на регламент и перечислен перечень обязанностей и ответственность руководителя ЦФО. Обратите на это внимание, но, в принципе, вы, я думаю, это уже поняли. Что хочется сказать в связи с этим? Есть еще у нас очень один проблемный вопрос, это сверка расчетов с контрагентами. Бытует мнение, что этим должна заниматься бухгалтерия. На самом деле, да, бухгалтерия формирует акт сверки расчетов с контрагентом из программы 1С, но только на основании тех документов, которые в бухгалтерию предоставлены ранее. Однако в случае наличия каких-то спорных моментов с контрагентом взаимодействует именно инициатор при выверке расчетов, при подписании акта сверки. Так как только инициатор у нас знает, какие работы реально выполнены, соблюдены ли контрагентом обязательства по договору, соблюдены ли сроки, есть ли претензии сторон. То есть всего этого бухгалтерия не знает, и эта ответственность в силу сложившейся практики делового оборота это и, и обязанности, и ответственность инициатора договора. Бухгалтерия работает с контрагентами. Мы часто отправляем по запросу инициаторы акты сверки контрагентам, но это, как правило, если нет разногласий. Если есть разногласия, то тут уже требуется активное участие инициатора в проведении сверки расчетов с контрагентом. Письма на возврат переплаты, на какие-то зачеты тоже подписывает руководитель ЦФО. У него есть на это соответствующие полномочия в доверенности. Бухгалтер всегда поможет проверить реквизиты, там поможет написать письмо, но ответственность за суть переписки возлагается на руководителя ЦФО. Это объективное требование. Унифицированная форма акта сверки отсутствует, она не утверждена. Мы выводим акты, как правило, из программы 1С, разработанная форма. Акт не является первичным документом, но он является документом, подтверждающим признание долга. Поэтому подписать акт может только руководитель организации, либо лицо по доверенности. Главный бухгалтер тоже подписывает акт сверки по доверенности. Я это к чему веду? Что если у вас, у вас какой-то проблемный контрагент, с которым вы, возможно, выйдете на какую-то... Спорную, спор в дальнейшем, да, то акт сверки, когда вы подписываете акт сверки, нужно проверить не только суммы и цифры, отраженные в акте, но и полномочия лиц, которые его подписывают. Только в этом случае акт сверки будет являться доказательством признания долга. Часто возникает вопрос, где взять реквизиты актуальные. Актуальные реквизиты университета находятся на сайте университета, размещены карточки предприятия по Тюмени, Табольску и Шимскому филиалу. Для договоров, заключаемых с нерезидентами, с оплатой в иностранной валюте, реквизиты нужно уточнить, запросить в финансовом отделе управления бухгалтерского и налогового учета. Так, ну с договорами, наверное, все у меня. Потом отвечу потом на вопросы. Сейчас расскажу а второй вопрос нашей темы это порядок оформления подтверждающих документов. На слайде 2 у нас, сейчас минутку, вот на слайде 2 у меня указаны документы, которые регламентируют этот процесс. Значит, график документа оборота регламентирован приказом 110.1 от 4 марта 2021 года. В нем оговорены порядок и сроки передачи документов в сервисный центр для, отражения для оплаты и отражения в бухгалтерском учете. Порядок оформления оправдательных документов утвержден в регламенте 480-1 от 28 июня 2019 года. Отдельные неунифицированные формы первичных документов у нас утверждены в учетной политике, это регламент 769-1. Ну, там были изменения дополнения, приложения 14. В учетной политике, я тоже об этом позже скажу, у нас ряд неунифицированных форм разработан и утвержден для использования в деятельности университета. Так, ну, во-первых, для чего нам нужны правильно оформленные и вовремя представленные первичные документы? Прежде всего, это, конечно же, не прихоть бухгалтера, мы должны подтвердить целевой характер произведенных расходов перед учредителями, аудиторами и контролерами использования бюджетных средств. Чтобы подтвердить, во-вторых, нам нужны первично-правильно оформленные первичные документы, чтобы отчитаться перед налоговыми органами в части произведенных расходов по внебюджетным средствам. Основные, конечно, основные виды деятельности университета относятся к тем, в отношении которых действуют налоговые преференции. У нас нулевая ставка налога на прибыль, но тем не менее университет является и налогоплательщиком, и налоговым агентом, и обязан соблюдать Налоговый кодекс Российской Федерации. В-третьих, нам нужны вовремя представленные в бухгалтерию и правильно оформленные первичные подтверждающие документы для того, чтобы соблюсти законодательство о закупочной деятельности. Для тех, кто не в теме, как выяснилось, у нас многие не знают этого, как ни странно, значит существует уже несколько лет требования о необходимости размещения информации об исполнении договоров свыше 100 тысяч рублей на сайте ЕИС Единой информационной системы закупок. Сроки размещения очень сжатые. Это по закону 223 ФЗ 10 дней, а по, закону, по договорам, заключенным по 44 ФЗ, вообще 3 дня. Сроки очень сжатые, а штрафы очень высокие. Вот На слайде 3 я сейчас показываю зафиксированные штрафы. В случае, если мы не вовремя разместим информацию об исполнении договора на сайте ИИС, то штраф предусмотрен на должностное лицо от 2 до 5 тысяч рублей, а на юридическое лицо, то есть на университет, от 10 до 30 тысяч рублей. Причем это штраф за каждый случай размещения, то есть за каждый договор. В случае, если вообще мы не разместим, забыли разместить, то штраф составит... От 30 до 50 тысяч на должностное лицо и от 100 тысяч до 300 тысяч на юридическое лицо. Тоже за каждый договор. Штрафы вообще очень жесткие. Кроме того, с 2015 года у нас действует статья 285 УК РФ, предусматривающая уголовную ответственность за нанесение ущерба госкомпании. Но я думаю, до этого у нас, конечно, не дойдет. вот Сейчас все будут знать про штрафы. Пока вот, предусмотрено из-за неразмещения, несвоевременное размещение информации на сайте ЕИС. Поэтому мы все будем делать вовремя. Хотя на сегодня, я почему обращаю и уделяю там много времени, на сегодня у нас есть случаи, когда инициаторы предоставляют документы об исполнении договоров с задержкой до полугода. Соответственно, если в это время придет проверка и найдет нарушение, то мы получим вот то, что мы видим на экране. Вот такой размер штрафных санкций. Ну, я вот думаю, всех убедила, что первичные документы нужно правильно оформлять и вовремя представлять в бухгалтерии. Теперь хочу э, заострить внимание на видах первичных документах. То есть первичные документы у нас первичные документы у нас могут быть на бумажном носителе. Их все видели, все знают, все их оформляли. И с недавнего времени в электронном виде, то есть в прошлом году, что такое электронный документ? В прошлом году университет заключил договор со специализированным оператором связи СКБ «Контур» на использование системы «Диадок». Через систему «Диадок» у нас организован электронный документооборот с контрагентами. Электронный документ это у нас, ну я так правильно понимаю… Файл, подписанный электронно-цифровой подписью. Через систему «Диадок» проходит проверка достоверности, подлинности под электронно-цифровой подписи. И в этой же системе осуществляется хранение электронных документов. То есть нам не нужно создавать и вести свой какой-то архив электронных документов. Все электронные документы хранятся в системе «Диадок». То есть на сегодня у нас есть документы на бумажном носителе, и в, первичные документы на бумажном носителе и в электронном виде. Скан-образ первичного документа, обращаю ваше внимание, это не документ. Он не имеет никакой юридической силы. Говоря о скан-образах, да, действительно, в исключительных случаях, если договор заключен, ну, если контрагент находится удаленно, для соблюдения сроков оплаты бухгалтерия принимает подписанный с двух сторон скан-копию первичного учетного документа с отметкой руководителя ЦФО. Но тут же мы просим расписку о, о предоставлении о сроках предоставления оригинала документа. То есть инициатор, когда сдает документы в сервисный центр, он пишет, что обязуется предоставить подлинники оригинала документов, такие-то сроки. Этот вопрос тоже будет в итоговом тесте. Скан образ электронного документа, прошу вас всех запомнить, это не документ. Документы у нас либо бумажные, либо электронные. Электронный документ может быть как бы на бумаге, в том случае, это даже не он сам, если у нас какой-то контр... уполномоченный орган запросит копию электронного документа, только в этом случае у нас возникает бумага. Мы должны распечатать электронный документ на бумаге и поставить штамп копия верна и заверить уполномоченными лицами. А так, у нас, если документы оборот с контрагентом у нас идет в электронном виде, то и все документы у нас по нему тоже в электронном виде. На бумаге ничего не распечатывается. Так, ну с этим все. Еще хочу сказать, что у нас все документы первичные, подтверждающие документы составляются либо по унифицированным формам, утвержденным Минфином в соответствии с приказами 52Н и 103Н. Если Минфином какие-то формы документов не утверждены этими приказами, то мы имеем право разработать самостоятельно формы документов И если мы составляем, докум, применяем неунифицированные формы документов, то они должны содержать обязательные реквизиты. Так, сейчас найду. Так, вот, обязательные реквизиты первичных учетных документов. Если первичные учетные документы созданы по, по не унифицированным формам, то они должны содержать обязательные реквизиты, предусмотренные законом в учете. Это наименование документа, дату составления документа, наименование субъекта учета, составившего документ, содержание факта хозяйственной жизни, величину натурального или денежного измерения, также подписи должностных лиц. Если так, Что дальше? Рекламент еще у нас, я тоже на него уже ссылалась. Регламент оформления, Регламентирующий оформление первичных подтверждающих учетных документов в университете – это 481. К оправдательным первичным документам в соответствии с регламентом 481 у нас в университете относятся акт оказания услуг, выполнение приема сдачи работ, товарная накладная, товарно-транспортная накладная, универсальный передаточный документ, счет фактура и счет оферта. Это слайды 12 и 19. Вот. Значит, при оформлении первичных, этих первичных учетных документов должна соблюдаться полнота и, правиль, логич, полнота и правильность указания всех предусмотренных реквизитов, логическая увязка отдельных показателей. Содержание этих документов должно соответствовать договору. В документах обязательно должна быть ссылка на договор, чтобы можно было идентифицировать соответствие по какому документу, по какому договору оформлены те или иные документы. Дата у первичных учетных документов не может быть ранее даты регистрации договора, если иное не прописано в условиях договора. Ошибки в этих документах тоже, как правило, однотипные, неверно указываются даты, периоды оказания услуг, ошибки есть в ассортименте товаров по услуг, они часто не соответствуют договорам. Нет, не указывается сумма НДС, встречаются арифметические ошибки, поэтому, чтобы не переделывать, когда вы принимаете от контрагента документы, все проверяйте. Ну и кратко, значит, акт оказания услуг – это понятно, двухсторонний документ, подтверждающий факт оказания услуги. Унифицированная форма бланка акта не утверждена. Те реквизиты, которые должен содержать акт, это указаны на слайде 12. Прежде всего, это, конечно, номер договора, содержание, объемы выполненных работ оказанных услуг, цена, ставка НДС, общая стоимость, дата – соственноручные подписи уполномоченных лиц, печать организации. Так. Товарная накладная. Слайд 13. Товарная накладная – это двухсторонний документ, который применяется для оформления отпуска товара материальных ценностей на сторонние организации. Тоже все требования к составлению товарной накладной указаны на слайде. Обязательно... Она составляется на дату отгрузки товара поставщиком. В товарной накладной указываются стороны, кто отпускает, кто получает. Основание, наименование товара, его цена, ставка, НДС, общая стоимость. Также печать организации, реквизиты, передающие, принимающие сторон. так Если товар мы доставляем то для сопровождения грузов во время перевозки оформляется товарно-транспортная накладная. Требования к ее оформлению на слайде 14 тоже отражены. Потом, если вам будет нужно, посмотрите. Если получатель товара сам занимается транспортировкой, то товарно-транспортная накладная не составляется. Существует общая унифицированная форма товарно-транспортной накладной 1Т. Очень много ошибок именно в дате, когда у нас бывает то, что мы товар получаем раньше, чем мы его доставили то есть когда вы оформляете документы обращайте внимание на логическую вязку дат сумм и вообще событий отраженных документами акт приема передачи товара так, что -то у меня. Вот. Нет, ты уже... вот. Акт приема передачи товара, слайд 15, документ, в котором подробно характеризуется передаваемый товар, отображается общая оценка передаваемого товара, стоимость, вообще... ну и также это имеет отношение к работам и услугам. Акт приема-передачи товара прежде всего составляется для того, чтобы подтвердить дату фактической передачи, а также указать на отсутствие или наличие претензий к качеству или количеству товара. Если претензии все-таки есть, то нужно подписать акт приема-передачи всеми членами комиссии, если принимала комиссия товар, и утвердить заказчиком. Очень нужный документ, это универсальный передаточный документ, который очень часто используется у нас в учете и вообще в документообороте, это УПД. УПД предназначен для замены комплекта передач, передаточных документов. Это накладная, акт приема передачи, акт выполненных работ и счет-фактуру. То есть универсальный передаточный документ со статусом 1 у нас заменяет целый комплект документов. Очень нужный, очень полезный документ. УПД со статусом 2 акс. Он применяется только как первичный документ о передаче товара материальных ценностей, работ услуг, имущественных прав. Счет-фактура, если у нас УПД со статусом 2, два Должна составляться отдельно. Обратите внимание, что для универсального передаточного документа не предусмотрено его использование в качестве только счет фактуры. Такой вопрос тоже будет в итоговом тесте, обращаю ваше внимание. Универсальный передаточный документ – это не счет фактура. Его цель – именно заменить целый комплект документов. И поэтому использоваться только как счет фактура он не может. Так, что у нас дальше? Ну, счет фактура тоже всем знакомый, да, давно используемый документ. Это документ налогового учета. Теоретически он даже не является первичным учетным документом, но в рамках порядка 481 мы его рассматриваем как оправдательный документ и в определенных случаях его как бы, предъявление требуем обязательно. Счет фактура составляется не менее пяти календарных дней после отгрузки товара, выполнение каких-то работ услуг. Форма счет-фактуры утверждена постановлением правительства номер 1137 и перечень обязательных реквизитов счет-фактуры предусмотрен налоговым кодексом. Счет на оплату. Счет на оплату – это не обязательный документ с одной стороны, но очень тоже широко используем, потому что он под... составляется… После, как правило, после выполнения предусмотренных договором работ услуг приобретения товара, в счете указываются актуальные реквизиты всегда уже у нас. Счет на оплату визируется руководителем ЦФО, проекта источника, статьи финансирования, исполнителем, конечно же, по договору. Унифицированной формы счета на оплату нет. Какие реквизиты корректно оформленный счет-фактура должен содержать дату и номер документа, информацию о поставщике, включая банковские реквизиты, информацию о покупателе, наименование, количество, стоимость товаров, работ, услуг, ставка НДС обязательно, итоговую сумму к уплате, подписи сторон с расшифровкой руководителя и главного бухгалтера поставщика. Ну то есть все реквизиты необходимые, они указаны вот на слайде. 18. Счет оферта. Редко используемый документ. Счет оферта заменяет договор. То есть, если у нас нет договора, то мы можем быстро заплатить по, на основании счета оферты. В этом случае текст счета должен содержать все существенные условия сделки. Они тоже перечислены на слайде 19. Вот, я вам его показываю, В презентации позже будут расслаблены. Счет ферта, помимо того, что он визируется руководителем ЦФО, он должен быть завизирован начальником контрактной службы. Еще хочу сказать: ну, с, с первичными документами, которые предусмотрены нашим порядком 481, все, хочу обратить внимание э, еще на два документа, которые. Э, неунифицированные формы, которые утверждены учетной политикой, приказом 769-1. Это акт вручения подарков и акт на переработку материалов. Акт вручения подарков является подтверждением факта передачи сувениров и подарков получателям, физическим лицам. В акте мы, ну, как правило, это физические лица, потому что если мы дарим подарки юридическим лицам, то там оформляются другие документы, там нужно оформить доверенность, акт приема передачи и так далее. Физическим лицам, если мы дарим в ходе каких-то там рекламных или праздничных мероприятий подарки и сувениры. Если сумма подарка не превышает 4000 рублей, то мы не требуем подписи одаряемых в акте вручения подарков. Но если по одному акту вы вручили там человеку подарок 3000 а в следующем месяце еще полторы тысячи, то общая стоимость подарка уже превысит 4 тысячи рублей, и мы попросим от вас паспортные данные одаряемого. Потом, по итогам налогового периода мы должны, если это не наш сотрудник, подать сведения 2 НДФЛ в налоговый орган, а получатель подарка, в свою очередь, должен будет представить в налоговый орган декларацию 3 НДФЛ до 30 апреля года следующего за отчетным и заплатить в бюджет НДФЛ до 15 июля года следующего за отчетным. Поэтому это достаточно хлопотно и мы предлагаем вам не дарить подарки свыше 4000 рублей на одного человека в год. Кроме того, свои, вот, своевременность предоставления актов на вручение в бухгалтерию влияет на своевременность уплаты налога на добавленную стоимость. Все сувениры и подарки, которые мы дарим в ходе каких-то рекламных пиар-акций или праздничных мероприятий, они признаются безвозмездной передачей товаров и приравниваются к реализации товаров. В связи с этим университет должен заплатить с этих сумм налог на добавленную стоимость поставки 20 И если вы не вовремя принесете нам акт вручения подарков, то мы можем не вовремя заплатить налоги. Поэтому просим вас, как только мероприятие прошло, составили акт вручения подарков, принесли в сервисный центр и мы отразим это все в учете и заплатим. Все налоги правильно. Второй документ, по которому не унифицированный документ, утвержденный нашей учетной политике, это акт на переработку материалов. При его составлении тоже допускается очень много ошибок. В каких, случаях, значит, составляет, в каких случаях составляется акт на переработку материалов? Если вы закупили материалы и собираетесь собрать из них какое-то новое основное средство, или наоборот, за счет этих материалов, с использованием этих материалов, вы хотите дооборудовать уже имеющееся основное средство, то вы должны составить акт на переработку материалов. С одной стороны, слева, с левой стороны там указываются все израсходованные товароматериальные ценности. Справа мы видим то новое основное средство, либо вновь созданное, либо модернизированное, которое получилось у нас. Ошибки при составлении акта на переработку связаны именно... В количестве использованных материалов неверно указываются цены, единицы измерения. То есть просто не идет арифметика, скажу прямо. Прошу вас уделять этому больше внимания, потому что иначе мы вынуждены будем возвращать эти документы вам на доработку. Ну и тоже есть проблема именно со своевременностью предоставления актов на переработку в бухгалтерию. Часто инициаторы купят материалы, соберут из них что-то, пользуются этими новыми основными средствами у себя, а на них по-прежнему в учете числятся товароматериальные ценности, что, в принципе, неправильно. Так, я уже чужое время занимаю. сейчас я быстро закруглюсь. Значит, исправления в первичном учетном документе, тоже уже раз мы речь идем о первичных учетных документах, они, в принципе, допускаются, но исправления должны... Проводится путем зачеркивания шариковой ручкой неправильного текста или неправильной суммы. При этом неправильный текст или неправильную сумму можно, долж, мы должны иметь возможность прочитать, что было и на какую сумму мы поправили. Рядом делается надпись «Исправлено», которую визируют все ответственные за составление данного документа. Если лица, составившие этот документ, уже уволились, то вместо этого лица может расписаться руководитель. Если документ, который нужно исправить, составлялся в нескольких экземплярах, то нужно исправить все экземпляры. Ну и исправление в виде замазывания, стирания, подчисток в документах бухгалтерского учета не допускаются. У меня, наверное, все.